пока Сергей Лазарев готовится представлять Россию на Евровидении в этом году. Полина Гагарина покоряет своим пением Китай на конкурсе Singer, проходя этап за этапом. Как же Полина Гагарина перепевает известные хиты? Как вам на примере профессиональных артистов эффектно и круто делать кавер-версию на песню так, чтобы дать ей второе дыхание? Вероника Войши. Лидер вокального обучения и эксклюзивный дизайнер вокала Вероника Воршип представляет Кстати, участие в таком конкурсе – это отличная возможность проявить себя уже состоявшимся артистом. Певица Джесси Джей в прошлом году тоже участвовала в этом музыкальном шоу. You, yeah, Какая мощная экспрессия! Как мы знаем, многие известные артисты не только поют свои песни, но и делают кавер-версии на песни других артистов, то есть по-своему перепивают известные хиты. Давайте сегодня послушаем, как же Полина Гагарина перепевает известные хиты И узнаем, как вам на примере профессиональных артистов Эффектно и круто делать кавер-версию на песню так, чтобы дать ей второе дыхание Чтобы другие хотели петь именно за вами вашу кавер-версию песни Итак, начнем с самого интересного – песня «Кукушка» Эту песню перепевали многие артисты, но самый эффектный вариант этой песни, на мой взгляд, это версия Полины Гагариной. Тут сложилось все вместе, хорошие вокальные данные. Если есть порох, огня. Харизма певицы, экспрессия и артистизм. И кавер-версия получилась реально крутая. Мое, Также в свое время Уитни Хьюстон сделала кавер-версию песни I Will Always Love You и сделала эту песню мировым хитом. Вот так песне можно дать второе дыхание, если профессионально построить ее вокальный дизайн. Что это значит? Это когда вы можете красиво и эффектно обыграть вокальную партию вашей песни всеми вашими сильными сторонами вокала. А они, поверьте, есть у каждого. Просто у кого-то больше, у кого-то меньше. Но они есть. На консультации я многим помогала обнаружить их эксклюзивные вокальные приемы, украшения и фишечки, с помощью которых их пение действительно раскрывается, становится красивым и эксклюзивным. А некоторые их вокальные приемы просто нуждались в небольшой профессиональной корректировке, после чего их песни начинали преображаться и оживать прямо на глазах. Их радости просто не было предела. А раньше, не зная о своих сильных и эксклюзивных сторонах вокала, они заново переписывали свои песни на студии, но это им никак не помогало, их голос звучал все так же безжизненно. Было очень обидно, ведь их песни, слова и мелодия имели в себе потенциал хита, но вокально они просто не могли и не знали, как выразить все то, что нужно или то, что они хотели выразить в песне. Так что исследуйте себя и раскрывайте ваш вокальный потенциал себя заново. Идеальный вариант для вас – заказать консультацию, услугу вокального дизайна или курс обучения у Вероники Вотши. Для этого свяжитесь с нами через email или социальные сети. Ссылки вы найдете в описании под этим видео. Так как же петь песню по-своему, например, если у вас нет широкого диапазона голоса? Не достаете низкие ноты, например, или не можете долго тянуть звук? Тогда можно использовать вокальную фразировку чередуя ее с субтоном например в куплете еще не скажи кукушка. и уже с первых строк расположить к себе слушателей с кем же ты сейчас ласковый рассвет встречаешь? иногда почти шепот в песне может намного глубже коснуться вашего слушателя и проговорить ему в душу чем ваше громкое пение Горит звездой, звездой. А если же у вас широкий диапазон голоса и вы владеете техникой белтинг, тогда вы можете спеть на октаву выше, например, второй куплет. Или сделать модуляцию во втором куплете, как в этой песне, например. Party. И кстати, если у вас хорошая гибкость голоса и вы владеете вибрато, умеете делать бенды, фаршлаги, ранс, пассажи и так далее, тогда вперед. <музыка> Будьте звездой. Только будьте осторожны, когда вы тянете длинную ноту с вибрату и одновременно хотите сделать крещенду, даже если вы давно и хорошо владеете этими приемами по отдельности. Тель". Это не такое уж и простое соединение этих двух техник, как на первый взгляд может показаться, можно прилично лажануть. Голос может резко дернуться и выпасть из заданной вам минуты. Вот а если у вас хорошая полетность голоса, тогда вы можете смело затянуть звук и вызвать мурашки по коже ваших слушателей. Солнце мое. Но если вы владеете техникой ретл, тогда выдайте всю мощь бушующих внутри вас эмоций. Даже с небольшим диапазоном голоса вы сможете покорить сердце вашей аудитории. Они похожи Вы даже не представляете Как с помощью вокального дизайна Можно из обычной песни Сделать крутую песню И с ней занять место На каком-нибудь вокальном конкурсе, например Зная все ваши сильные стороны голоса, вы сможете обыграть и преобразить вашу песню так, что она в вашем исполнении для многих станет хитом. Даже если у вас на первый взгляд нет таких шикарных вокальных данных. можно в себе найти, обнаружить и, если надо, развить. Просто вам нужно знать, как это правильно сделать. И если вам в этом нужна помощь профессионала со стороны, тогда обращайтесь ко мне за онлайн-консультацией. Итак, оценим вокальные данные Полины Гагариной по шкале Вероники Воршев. Богатство тембра ее голоса получает 9 баллов. Низкие ноты иногда звучат настолько слабо, что проваливаются в музыкальной аранжировке. Широта диапазона ее голоса получает 10 баллов. Экспрессия и артистизм получают все 10 баллов из 10. Гибкость ее голоса получает 9 баллов. Иногда на высоких громких нотах гибкость ее голоса теряется. Украшения и мелизмы получают 9 баллов. Местами бывают проблемы с крещендо и вибрату. Манера ее пения получает все 10 баллов, без сомнения. Вокальный дизайн песни «Кукушка» получает все 10 баллов. Она сделала шикарный вокальный дизайн этой песни. Раскрывайте себя по-новому, преображайте ваш голос, и вы сможете построить вокальный дизайн вашей песни, дать ей второе дыхание. Сделайте из вашей песни хит. Спасибо вам большое за просмотр! Пишите нам свои отзывы в комментариях под видео и в социальных сетях. Вокальных вам успехов и всеобщего признания!